на клубнике всех приветствуем на отправке у нас мотобуксировщик железная собака с шириной гусеницы 600 миллиметров и длиной базы метр семьдесят на буксировщике установлен мотор zonction 15 сильный а также на буксировщике присутствует реверс редуктор для передвижения вперед и назад установлена тяговая звездочка на 32 зуба подвеска катковая мягкая независимая также букс представлен с ПНД ящиком в багажный отсек. Кстати, у нас сейчас проходит акция. При покупке мотобуксировщика мы дарим ПНД ящик в багажный отсек. Так что успевайте, акция продлится до 5 мая включительно. Данный мотобуксировщик уезжает в Архангельскую область в город Онега к нашему одноклубнику Сергею. Букс будет эксплуатироваться с нашим модулем «Толкач». Толкач уже имеет амортизатор, устанавливается на ней а Лобовое стекло входит также в комплект. А мы приступаем к погрузке. Всем спасибо за просмотр. Пока.